Вы смотрите новые итоги на РТВА и самое важное событие, прошедших 7 дней в материалах наших корреспондентов. В Нью-Йорке с вами Гарри Книгницкий и Лиза Каймены. Учитывая, что значительная часть выпуска будет посвящена боевым действиям в Украине, которые Кремль продолжает называть спецоперацией, а большинство стран мира войной, мы сразу оговоримся, любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Итак, главная тема выпуска. прекращающиеся переговоры Москвы и Киева. Австрийский, шведский и, собственно, украинский варианты для Украины будущего. Какими на уходящей неделе стали попытки урегулирования конфликта и есть ли хоть малейший шанс на скорое прекращение огня? В споре вокруг Украины помимо России, Европы и США появилась еще одна влиятельная сторона. Китай заявляет об уважении суверенитета и территориальной целостности государств, называет себя другом украинского народа и хвалит его за проявленное единство, но не присоединяется к санкциям против России. Ключ к разрешению украинского кризиса в руках США и НАТО. Мы надеемся, что они, как его виновники, задумаются о своей роли, возьмут на себя ответственность и предпримут конкретность. Действия для разрядки ситуации и решения проблемы. Россия в условиях жесточайших санкций со стороны Запада видит в лице Китая надежного союзника, готового прийти на помощь. Однако главным торговым партнером Пекина, несмотря на политические разногласия, остается Вашингтон. Идет битва за Украину между Россией и Западом, но на самом деле сейчас начинается еще более важная битва. Это битва за Китай. Ожидать от Китая то, что он станет полностью на нашу сторону, но ну, это слишком самонадеянно. Китай, с другой стороны, не может нас не поддержать, потому что Российская Федерация — это, в общем, сильнейший полюс а, среди блока стран, которые прокитайски настроены. Какую помощь Китай готов оказать России, что попросит взамен и что обсуждали Си Цзиньпин и Джо Байден, выясним в новых итогах. Иерусалим между двух огней, между Киевом и Москвой. Государство Израиль выбрало свою позицию и стратегию, принимает тысячи беженцев и десятки тысяч репатриантов из Украины и России. Чем закончится новая волна репатриации для маленького ближневосточного государства? Есть ли шанс, что две группы, новых израильтян из Украины и России будут сосуществовать на одной территории. Подробности для новых итогов в Израиле выяснял Борис Штерн. В Нью-Йорке и в других городах Америки почти каждый день проходят акции в поддержку Украины. Американцы собирают гуманитарную помощь и готовятся к приему беженцев. Как в США реагируют на конфликт в Украине? Об этом в материале Лиза Каймин. Российским самолетам не рады за границей, а внутри страны без техобслуживания безопасно летать они смогут не больше трех месяцев. Попасть за рубеж напрямую сейчас можно только иностранными перевозчиками и только в 15 стран. Что будет с российской авиацией к концу года? Участники переговоров по урегулированию ситуации в Украине максимально сблизили позиции по нейтральному статусу страны. Киев якобы предложил свой вариант демилитаризации, взяв за образец Швецию. Об этом заявляет российская сторона. По ее словам, на консультациях речь идет и о санкциях. В Госдепартаменте сказали, что США надеются отменить ряд ограничений в случае деэскалации. Но, ну, однако, говорить о скором финале боевых действий пока рано. Министр иностранных дел России угрожает ударами по конвоям с иностранным оружием, которые едут в Украину из-за рубежа. А Владимир Путин сегодня на 23-й день боевых действий в Украине впервые за долгое время появился в кадре на публике. В Москве отмечали восьмую годовщину крымских событий, которые почти весь мир называет аннексией полуострова. Уже восьмой год этот день в Москве проходит по похожему сценарию. На стадионе Лужники собираются десятки тысяч людей. Бесплатные билеты распространяют в основном среди работников бюджетных предприятий и студентов. К нескольким часам патриотического действа готовы оказываются не все, и многие уходят сразу после начала этого крымского концерта. А как вам мероприятие? Нормально. Хорошо. А почему вы так рано уходите, еще что-то начало? Ну, мы еще не уходим, мы просто идем. А куда, если не секрет? Ну, сказать не можно. Прокинувшие лужники раньше времени пропустили выступление Владимира Путина. Он появился на спортивной арене примерно спустя час, говорил и о происходящем в Украине. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. На третьей неделе конфликта после нескольких раундов переговоров с Москвой в Киеве заговорили об осторожном оптимизме который возник после недавних контактов с Россией они сначала даже публично заявляли ультимативно мы там все сейчас зачешем мы за два дня всех поставим на колени мы там уничтожим каких-то нацистов мы вообще конечно в шоке от этого потому что это совершенно искривленное представление о том что на самом деле происходило все время в Украине то есть у них общий Объем требований, общий объем требований, э, стал приземленнее, что ли. да То есть они не говорят, ну, там, уберите каких-то нацистов, потому что их нету физически, их некуда, откуда убирать. Ключевые пункты будущего договора Киева и Москвы – это завершение боевых действий, вывод войск, перемирие и обеспечение безопасности Украины. Остальное, говорят в офисе Зеленского, уже детали, но именно они могут затянуть выход из кризиса. Я думаю, что главным препятствием является... Требования российской стороны о том, чтобы Украина признала независимость от Донбасса вот, и признала, что Крым является территорией России. На это украинским властям согласиться будет крайне сложно, как минимум. Вот. А в остальном, я думаю, что договоренность достичь в целом, в то не исключено, возможно. Австрийский или шведский? Нейтральные варианты устройства армии будущей Украины в качестве рабочей модели называли на этой неделе российские переговорщики. Что касается демилитаризации, я бы сказал 50 на 50. Дело в том, что я уполномочен раскрывать никакие детали переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы, переговаривающие со сторон. Но в этой части мы где-то на полпути. В Киеве же говорят, что этот кризис уникален, поэтому послевоенная конфигурация страны может стать только украинской, с чем соглашаются и многие эксперты. Нейтралитет – это выбор Швеции. Что касается Австрии, то она долгое время находилась под оккупацией, держав победительницы и был договор 1955 года, который привел к вот этому нынешнему статусу Австрийской республики. Конечно, совершенно разные взаимодействия у Швеции и у Австрии с народом. С другими западными державами. Поэтому здесь, конечно, надо уточнять, но в любом случае украинский вариант, если он состоится, будет именно украинским вариантом, и он не будет похож на то, что мы видели ни в австрийском, ни в шведском, ни, скажем, там в ирландском случае. Если не НАТО, то кто станет гарантом безопасности будущей Украины? Еще один вопрос, на который пока нет ответа у переговорщиков с обеих сторон. Однако здесь вариантов масса. От Турции и Франции до восточноевропейских соседей Украины. Я предполагаю, что вчера буквально прошедший сигнал о возможности принятия Украины в Вашеградскую группу намекает на то, что могут быть... Это индивидуальные гарантии со стороны нескольких стран, таких как Польша, как Чешская Республика, при том понимании, что, естественно, те гарантии, которые они дают Украине, не являются гарантиями НАТО. То есть, условно говоря, если они вступают в войну на стороне Украины, то это не означает, что надо обязательно должно вступить в войну также. У президента Зеленского на этой неделе едва ли не каждый день выступления перед зарубежными парламентариями и чиновниками. Правда, в самом Киеве после трех недель военных действий стали по-иному смотреть на перспективу военного сотрудничества с Западом. Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и это нужно признавать. При этом украинское руководство, как и прежде, решительно настроилось. На вступление в Евросоюз. Ответ на заявку Киева, говорит Зеленский, Брюссель даст уже через несколько месяцев. Да и без формального участия в западных альянсах Украина уже получает помощь деньгами, убежищем для своих граждан и оружием. Любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать перевозкой оружия, станут законной целью. И это понятно, потому что мы реализуем операцию, цель которой устранить любую угрозу для Российской Федерации исходящую с украинской территории. Так или иначе, если Москва и Киев придут к компромиссу, следующим шагом урегулирования может стать встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Провести ее в Турции сторонам предложил президент Эрдоган. В Кремле такой сценарий не исключили, заявив при этом цитата «Все будет зависеть от модальности документа, которую предстоит еще согласовать». США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на планете. Об этом в разговоре с Джо Байденом по видеосвязи заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, кризис в Украине – это не то, что Пекин хотел бы видеть. Байден, в свою очередь, призвал своего китайского коллегу оказать влияние на Владимира Путина, чтобы тот прекратил боевые действия. Об этом рассказал и заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Переговорам Байдена и Си предшествовала встреча советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с членом политбюро китайской компартии Яном Цзэчи в Риме. Поводом стало недовольство Белого дома нынешним сближением Китая с Россией. В Вашингтоне опасаются, что Кремль может использовать Пекин в качестве лазейки для обхода экономической блокады. Как писала 13 марта Нью-Йорк Таймс, на фоне боевых действий в Украине – Москва запросила у Китая, цитата, «военную и экономическую помощь». Пекин эту информацию отрицает, а Вашингтон в случае подобного сотрудничества обещает санкции против КНР. Ранее в разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем глава Китая назвал ситуацию в Украине «тревожной» и отметил, что страны должны придерживаться мирного пути разрешение конфликта. Также подчеркнул Си Цзиньпин, э, санкции против России только затормозят глобальный экономический рост. Какую выгоду от нынешней нестабильности в Европе пытается получить Пекин и чью сторону выберет? Попытаемся разобраться в нашем материале. Этот двухчасовой разговор лидеров двух стран состоялся через четыре месяца после совместного онлайн-саммита, который стал первой встречей Си Цзиньпина и Джо Байдена в качестве глав государств, хотя знакомы политики уже давно. Тогда Си назвал важнейшей задачей на следующий полвека поиск взаимопонимания между странами, сравнив их с кораблями, которые должны вместе перемещаться по волнам океана, но не сталкиваться. С тех пор, особенно после начала спецоперации Владимира Путина в Украине, интенсивность контактов США и Китая как очных встреч, так и заочных споров растет. В понедельник, в преддверии разговора Байдена и Си, в Риме встречались советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и высокопоставленный член Политбюро Коммунистической партии Китая Ян Зи Чи. Переговоры длились 7 часов. Мы очень четко сообщили Пекину, что не останемся в стороне. Мы не позволим какой-либо стране компенсировать России ее потери. В Пекине, в свою очередь, подчеркнули, что не являются стороной кризиса. В китайском МИДе заявили о праве защищать собственные интересы. Ключ к разрешению украинского кризиса в руках США и НАТО. Мы надеемся, что они, как его виновники, задумаются о своей роли, возьмут на себя ответственность и предпримут конкретные действия для разрядки ситуации и решения проблемы. И без того существующая по целому ряду направлений напряженность между Китаем и США растет по мере укрепления его отношений с Москвой. В то время как Джо Байден не поехал на открытие Олимпиады в Пекине в феврале, Владимир Путин провел теплую встречу с Едзиньпином, результатом которой стали договоренности об увеличении экспорта российского газа, строительство второй очереди газопровода силы Сибири, новых поставках нефти, а также увеличению товарооборота. Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер. Но главный торговый партнер Китая все равно США. В прошлом году товарооборот превысил 775 миллиардов долларов. Россия во внешней торговле КНР только на одиннадцатом месте. Меньше 147 миллиардов. Идет битва за Украину между Россией и Западом, но на самом деле сейчас начинается еще более важная битва, это битва за Китай. Битва между Россией и США за то, какую позицию в итоге, особенно в экономическом плане, займет Пекин. То есть будет ли он активнее вовлекаться в торговлю с Россией, будет ли он обходить санкции, наложенные Соединенными Штатами и Западной Европой против России, либо же он воздержится от этого в ущерб российско-китайским отношениям, но зато скажем так, в угоду более плотным и более широкоформатным отношениям между Китаем и Западом. Вот это выбор Китая на сегодняшний день не очевиден, поэтому борьба за Китай, она только начинается. Беспрецедентные антироссийские санкции уже косвенно задели Китай. В начале недели акции китайских компаний рухнули в США и Гонконге. По данным Bloomberg, причиной стали опасения инвесторов, что Пекин согласится оказать России военную и финансовую помощь и в результате сам окажется под санкциями. Хотя и Пекин, и Москва возможность военной помощи в спецоперации в Украине отвергли. Газеты сейчас много пишут, поэтому не нужно воспринимать это как первый источник. Здесь нечего комментировать. Нет, Нет. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции. Как мы говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме. Существующий объем китайских инвестиций в российскую экономику оценить трудно. Как и российские партнеры, китайцы до последнего времени любили использовать офшоры. Но аналитики сходились на том, что речь шла о десятках миллиардов долларов. Какая помощь со стороны Китая потребуется России в условиях санкций – это логистика, восстановить цепочки поставок, технологии и финансы. Вопрос – чем расплатится Москва? я думаю, что естественно, Китай захочет войти в стратегические отрасли Российской Федерации, это энергодобыча, переработка ресурсов, это добыча полезных ископаемых. Скорее всего, будут какие-то новые условия в отношении получения ресурсов в Российской Федерации, то есть что это будет бартер или прямые платежи. Естественно, Китай захочет увеличение доли юаня. Но это нормально в двусторонних торговых отношениях. И ну, юань. получение Российской Федерации Юаня это в какой-то степени понятно, что субсидирование китайских поставщиков, потому что потом куда эти юани девать? девать? Естественно, покупать китайское оборудование. Кроме того, по словам экспертов, Китай давно говорит о необходимости создавать зону свободной торговли с Еврозес. Эти переговоры могут возобновиться. При этом отношения с Китаем сохраняет и Украина. Там продолжает работать китайское посольство. Сотрудников эвакуировали из Киева во Львов. Во время встречи со львовским губернатором Максимом Козицким на этой неделе посол Фан -Джунь заверил украинцев в поддержке. Китай и Украина – стратегические партнеры. В этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. Китай никогда не будет нападать на Украину. Мы будем помогать, в том числе в экономическом направлении. Мы готовы помогать вам развиваться. В сложившейся ситуации мы будем поступать ответственно. Мы увидели единство украинского народа, а значит и его силу. Позже одобрение этой позиции своего посла пришлось дополнительно подтверждать официальному представителю китайского МИД. Впрочем, Пекин и раньше заявлял о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность государств и не признавал Крым российским. Китай, который с 1949 года имеет проблему Тайваня и видит возвращение Тайваня в лона матери Родины как один из важнейших, шагов в направлении осуществления китайской мечты или великого возра... возрождения китайской нации. Он, значит, всегда последовательно за то, чтобы вот принцип территориальной целостности, особенно когда он обговорён, соблюдался. Эта позиция у него была в 2008 году лет грузинских событий. Та же ситуация повторилась практически в 2014 году. И то же самое Сейчас, потому что этому изначально надо видеть и понимать, что наши и китайская позиция совершенно не совпадают. Очень много. Китай ведет себя э, прилично, грамотно. он значит э, там не ругается и нас не ругает. Ну как бы все время дает понять, что он это не его выбор, он от этого дистанцируется. На Тайване, как и в Пекине, пристально следят за происходящим. В свете конфликта мобилизацию резервистов там продлили с дней до двух недель. Посетившая учение президент Тайваня Цай Инвень заявила о важности народного единства. Ситуация в Украине еще раз показала, что для защиты страны необходима не только помощь международного сообщества, но и единство всех граждан. США, с которыми у острова нет формальных дипломатических отношений, советуют не забывать и о важности американского оружия, которое штаты сюда поставляют. В последнее время эксперты заговорили о вероятности военной операции Китая на Тайване и даже о том, что в этом причина такого внимания азиатской державы к происходящему в Украине. Сегодня, за несколько часов до телефонных переговоров Джо Байдена и Си Цзинпина, Министерство обороны Тайваня сообщило о проходе через Тайваньский пролив новейшего китайского авианосца. В Китае между тем новая вспышка COVID-19. Число заболевших на этой неделе превысило по официальным данным 5000 человек. Количество госпитализаций за последний месяц возросло в 12 раз. Эпицентром коронавирусной вспышки стала провинция Цзилинь на северо-востоке страны. Там власти уже ввели жесткий локдаун и открывают в больницах новое отделение для инфицированных ковидом. На самоизоляцию отправили и жителей города Жэньчжэнь. Его называют «Китайской кремниевой долиной». Компании Foxconn и Unimicron Technology, работающие с американской Apple, вынуждены были сократить поставки. В Шанхае тем временем жители просят не выходить из дома без крайней необходимости. Некоторые авиарейсы из-за рубежа перенаправляют в аэропорты других городов. Всего, по официальным данным, в Китае сейчас более 300 районов с повышенным риском заражения коронавирусом. По данным Минздрава, в стране превалирует омикрон-штамм. А США этот пресс тем временем пишет, что новая вспышка ковида в Китае вызвана стелсомикроном штаммом, который труднее обнаружить при диагностике. Волна ковида накрыла и Гонконг. Как заявили местные власти, только за минувшую среду там зарегистрировали почти 30 тысяч заболевших ковидом. Умерли более 250 человек.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 Это новые итоги на RTVI. Говорим о боевых действиях в Украине. В Кремле это называют специальной военной операцией. Большая часть остального мира считает происходящее войной. В Нью-Йорке с вами Гарик нигницкий Илиза Каймены, мы продолжаем напомню, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса. Россия нанесла ракетный удар по стоянке с боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове. Как сообщили в российском Минобороны, стоянка уничтожена. По словам мэра Львова Андрея Садового, разрушен и сам завод. Пострадавших нет. Работа была остановлена до обстрела. Предприятие, отметил Садовый, располагалось рядом с городским аэропортом. Львов, я отмечу, находится всего в 70 километрах от польской границы. Именно туда идет поток беженцев из других южных и восточных регионов страны, где активные боевые действия продолжаются уже несколько недель. Подробнее о ситуации в Украине в материале РТВА из Киева. На уходящей неделе в Украине уже не осталось регионов, где нет боевых действий. О ракетном ударе по аэропорту в среду сообщила военная администрация Закарпатья. До сих пор эта область оставалась единственной, где на протяжении трех недель не звучали сирены воздушной тревоги. Значительно обострилась ситуация в Киеве. С понедельника ежедневно ракеты взрывались в двух-трех домах. Минувшей ночью взрыв прогремел во дворе жилого массива на подоле. Как сообщают в мэрии, несколько десятков домов сгорели на западной окраине украинской столицы. Также взорван склад легковых автомобилей. Прибежали сюда, тут уже люди были. Прибежали сюда, здесь были люди. Достали женщину, она была еще жива. Довести на бусике в больницу не успели. Правило двух стен работает. Мы, мы спали в коридоре, и это работает. Правило двух стен – это предписание жителям высоток прятаться за несущими конструкциями, безопаснее всего в ванной или у входной двери. Вообще, с начала боевых действий в Киеве погибли 222 человека. Среди жертв четыре ребенка, говорит мэр Виталий Кличко. Полностью разрушены, по данным городской администрации, 36 многоэтажек. Еще 55 домов остались без балконов и окон. Прилетел снаряд. Мы бачим у воронку. Прилетел снаряд. Видите большую воронку? Самое ужасное – рядом находится детсад, с другой стороны – школа. Шесть домов повреждены. Видите, в каком они состоянии? Выбиты окна. Они уже непригодны для жизни. Военная администрация Киева продолжила укрепление города. За неделю увеличено количество блокпостов и огневых точек. В пригородах по всех направлениях появились несколько десятков новых укрепсооружений. По данным Генштаба, угрозы наступления на украинскую столицу нет. Сам Киев в осаду не взят и покинуть, и въехать, возможно, с юга, юго-запада и востока. По правому борьбе речки ворог зупинный. По правому берегу реки враг остановлен практически в 70 километрах. Полоса кольца расширена. Это делает невозможным введение огня, помимо ракет, по нашей столице. По левому берегу была попытка продвижения, но мы ее ликвидировали. Так что можете быть спокойными. Министерство экономики подсчитало ущерб из-за разрушенной инфраструктуры. 119 миллиардов долларов, говорят в правительстве. Ракетными и танковыми ударами уничтожены 1600 жилых домов, 411 школ и 36 больниц. ВОЗ заявило о том, что количество атак на медицинские учреждения Украины носит абсолютно беспрецедентный характер. Что такого, по большому счету, вот еще мир, наверное, не видел. По мнению эксперта ВОЗ, именно система здравоохранения Украины стала одной из главных мишеней российской армии. Как выглядят осколки ракет, которые летят на Киев, показал Виталий Кличко. Он провел переговоры с марами европейских столиц, призывает прекратить любые экономические отношения с Россией. Все наши партнеры, некие... Всем нашим партнерам, никаких бизнес-отношений с Россией. Каждый цент, который вы вкладываете, идет на армию для того, чтобы убивать людей. Полная блокада Российской Федерации. Сегодня возобновилась работа так называемых «зеленых коридоров» – безопасных маршрутов, эвакуации жителей осажденных или занятых российской армией городов. Из окруженного Мариуполя на протяжении дня удалось тридцать 35 тысяч жителей. Погоджено 9 согласованный 9 гуманитарных коридоров. Донецкая область из города Мариуполь в город Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение в поселок Васильевка. После 9 утра из города Запорожье выехала вторая колонна автобусов. Мариупольцев, которым удалось вырваться из города, будем перевозить с Бердянска в Запорожье. Тем, кто идет пешком, будет организована помощь в городе Мангуш. Мариуполь. Центр места. Драматичный театр. Завалы драматического театра, где на днях взорвалась авиационная бомба, до сих пор не ликвидировали. Из самого большого бомбоубежища города, которое уцелело после удара, удалось вывести только 130 людей. Еще 1400 остаются под обломками здания. Скорее всего под завалами, потому что был под сценой подвал, там очень много людей было. Гавнуло именно в сцену. На уходящей неделе вновь оживилась украинская оппозиция. Партия Петра Порошенко Европейская Солидарность обвинила Владимира Зеленского в сдаче национальных интересов на мирных переговорах с Россией. Офис президента подобное высказывание назвал истерическим нытьем политиков. Тактики захисту, яку не час раскрывати. Тактику защиты не время раскрывать, пока продолжается война. Также не время раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Мы работаем в тишине, а не на радио, телевидении или в фейсбуке. Считаю это правильно. Ключевое задание политического и военного руководства ныне – держать оборону и восстанавливать экономику. В Украине сегодня открыли Центр национального сопротивления, который будет координировать все региональные силы обороны. Власти Киева в пятницу отчитались. За неделю в городе возобновили работу 400 предприятий. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Репатриация евреев из Украины и России обойдется Израилю более чем в миллиард долларов. В Иерусалиме понимают, что процесс окажется болезненным и сложным, возможно, даже сложнее, чем массовый прилет новых граждан в 90-е, когда железный занавес рухнул, а границы открылись. Ну, пока Иерусалим гарантирует, что репатриация – это приоритет и главная цель государства. Станет ли Израиль настоящим домом для тех, кто сегодня приезжает туда в надежде на мир? и нормальную жизнь, разбирался наш ближневосточный корреспондент Борис Штерн. Молитва о мире между Украиной и Россией. Стены старого города Иерусалима теперь тоже политика. Москва, Киев в центре евреи. Давление со всех сторон. Москва требует лояльности, Киев, реальной помощи. Вся Украина. На первых полосах израильских СМИ, и не только в страну, уже въехали десятки тысяч беженцев из Украины и десятки тысяч репатриантов из Украины и России. Как все уживутся на территории маленькой ближневосточной страны, вопрос открыт. Привет, привет! С Михаил Гуревич – один из отцов создателей русскоязычного интернета. От легендарного «Утро.ру» и «РБК» до первых новостных проектов в Израиле – это все он. «Москвич», «Израильтянин», потом опять «Москвич» – мы не виделись два года. Из-за пандемии Миша и Оля не могли приехать в Израиль. Теперь вернулись. Мы всегда знали, что мы вернемся домой. А, был набор триггеров который, если сработают, это причина для нашего возвращения. 24 февраля все триггеры сработали в один день. Теперь долгий процесс восстановления документов и почти новая жизнь под пристальным вниманием окружающих. Ты приехал из Москвы, твои политические взгляды уже не важны. Ты второй сорт. Сегодня, в принципе, беженцы из России – это люди второго сорта. К сожалению, многие из нас, из них понимают, что есть на то объективные причины, потому что одни люди бегут из-под бомб, а другие от неясных перспектив, от того, что страна стремительно э, скатывается, это даже не 1937 год, это какое-то совершенно непонятное безвремени э, с непонятными перспективами и условиями жизни. Однако, когда тебя не бомбят, когда нету эмпатии вот такой сентиментальной, вообще душевной к тебе, то, конечно, ты второго сорта, потому что сегодня там МВД осаждают там, сотни, тысячи людей, прибывших из Украины. И когда ты прибыл из России, тебе говорят, подожди, с одной стороны это объяснимо, с другой стороны это непереносимо. Правительство определилось, срочная репатриация евреев – это приоритет. Но так же, как в 70-е, а потом в 90-е прошлого века, когда железный занавес рухнул, поток новеньких хлынул в страну, а страна оказалась не готова. Также в 2022-м просчитать риски оказалось сложнее. Теперь это отношения между бывшими украинцами и россиянами, теми, кому Израиль должен стать домом. Мы понимаем, что в Израиль придет огромная иммиграционная волна. И мы должны быть к этому готовы. Мы должны учиться на ошибках, допущенных в 90-е годы. И это то, что мы сейчас делаем. Мы собираем деньги, чтобы стать частью этого процесса, чтобы сделать Израиль домом для этих эмигрантов, чтобы помочь правительству улучшить процесс создания для них дома. Алекс Риф – лидер одной из новых и активных организаций, которые занимаются глобальными проблемами репатриации. Системными ошибками, которые в прошлом веке привели к дискриминации и появлению стеклянного потолка. Ее поколение русскоязычных израильтян понимает, что новая волна репатриации будет сложнее предыдущих. Когда я была подростком и кто-то назвал меня русской, я подумала «но я не русская, я с Украины». Но это, в принципе, не важно. Окей, я на самом деле говорю по-русски. Моя культура, русская культура. Но сегодня эти две страны находятся в состоянии войны, и это все меняет. Нам нужно выбрать сторону. Итак, я с Украины, но мой брат сегодня живет в России. И я разговариваю с ним каждый день и как бы говорю ему, чтобы он приезжал сюда, потому что это будет становиться все труднее и труднее. И чего мы действительно все боимся, так это того, что железный занавес снова опустится. Harder harder. Но железный занавес – это только один аспект ситуации. Финал для Израиля может быть более драматичным. Я опасаюсь всплеска антисемитизма как в Украине, так и в России. Потому что люди, с которыми я общаюсь, действительно в России считают, что вот Путин любит евреев, зеленские евреи, и это вот игрищи евреев. Такие люди появляются все чаще и чаще. То же самое происходит и в Украине. И, к сожалению, такое следствие может быть. Я слышу и я общаюсь с своими украинскими друзьями, которые говорят, пожалуйста, будьте активнее в Израиле, потому что на нас оказывается давление за то, что Израиль недостаточно поддерживает Украину. Это все будет. Но у Израиля есть свой путь. У Израиля, к сожалению, есть свои войны, есть свои враги. И когда нас здесь бомбили, и мы здесь были, когда бомбили, это, это общая судьба. Но с этой точки зрения... Uh, я не слышал каких-то uh, особых, uh, особой эмпатии со стороны как России, так и Украины. В Израиле продолжают верить, что нас поймут все. И Киев, и Москва. Участие Иерусалима в переговорном процессе – это не игра в двух командах сразу. Это попытка прекратить кровопролитие и быть услышанными. Безусловно, у нас есть моральное обязательство, и я рад, что Израиль их выполняет перед детьми и внуками тех украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, помочь им и дать им убежище. Что же касается всех остальных, а их, к сожалению, будут миллионы, то мы должны участвовать вместе со всем миром, чтобы помочь им, но мы не можем быть той страной, которая примет эти миллионы. Not... Натан Щеранский, легенды диссидентского движения в СССР, экс-министр израильского правительства, так же, как и все, старается объяснить якобы не слишком активную позицию Израиля. В конце концов, даже он готов сказать, что в условиях такой конфронтации мир еще не находился. Этот конкретный конфликт не о евреях, но он определенно о праве людей жить свободно. Он ставит под угрозу основу свободного мира. И, конечно, у многих из нас есть друзья, у некоторых есть родственники в Украине и в России. И спокойно смотреть на эти ужасные картины разрушений, на беженцев невозможно. Появляется чувство солидарности, желание помочь им и беспокойство, как мир будет смотреть на это. Мир смотрит пристально. Людей это спасает не сильно. Эмоции, гнев, протест и неопределенность. Все понятно только у стен старого города, еврейской столицы, не признанной ни Москвой, ни Киевом. Стена, два флага и еврейская молитва о мире, которого уже нет. Оно будет другим. Борис Штерн, Владимир Плотки, Леонид Левинсон, Ближневосточное бюро РТВИ для новых итогов. Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником. В Кремле это охарактеризовали как непозволительную и непростительную риторику. Между тем, в течение последних семи дней Байден распорядился о выделении военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. Это противотанковые зенитные системы, стрелковое оружие и боеприпасы. В общей сложности в бюджете США на этот год заложены больше 13,5 миллиардов долларов на поставки Киеву вооружений и гуманитарных грузов. В Америке проживает более миллиона выходцев из Украины, примерно 15% в Нью-Йорке. Крупнейший город США уже третью неделю окрашен в желто-голубые цвета украинского флага. На улицах и площадях постоянно проходят митинги, а волонтеры собирают деньги для помощи Украине. Подробности в материале моей коллеги Лизы Каймин. Жители Нью-Йорка почти каждый день собираются на Тайм-сквер. Здесь уже третью неделю почти без перерыва идут акции в поддержку Украины. А это Брайтон-Бич. С одной стороны, главная русская улица Америки, а с другой, исторически, это район украинской миграции. У меня живут там родственники, все мои близкие, и род... родственники моих родственников, и моей подружки, дочка. Здесь у нас наколенники для военных. У нас вот такие есть коробочки аптечные. First kids. Это для военных. В этом бруклинском автосервисе временно машины не ремонтируют. Здесь расположился центр по сбору гуманитарной помощи для Украины. В страну уже отправлены 200 тонн грузов. От игрушек до военной экипировки. Мы получаем списки с Украины, то есть мы действуем организованно. Первое – это помощь детям, детям-беженцам. То есть это детское питание, это памперсы, это какие-то пеленки, салфетки и так далее. Пока что наши грузы отправляются бесплатно. Мы работаем с несколькими компаниями. В основном это МИСТ-компания, это Днепро. И даже нам дают иногда место на private То есть нам говорят, что есть вот место на 500 коробок, на 1000 коробок. Ну, плюс в каждой... Вечер едем в аэропорт и просим людей брать чемоданы до Польши. Наталья Мирович уехала из Львова еще 10 лет назад. Но большая часть ее семьи живет там до сих пор. Я лечу в Украину. да, Мне там нужно моменты логистически наладить. И я вот в конце недели полечу туда. Доктор Шон Янаев тоже готов отправиться в Украину. Уже подал заявку в украинский Минздрав. Там все просто. Заполняешь имя, специальность и в какие города готов ехать. Я сам родом из Львова, так что я отметил Львов, Житомир, все города, которые я знаю, перечислил и отправил анкету. Моя мама плакала и говорила, ты никуда не уйдешь. Жена, конечно, расстроилась, но приняла мое решение. Дети пока не знают, с ними еще предстоит разговор. Ну а пока доктор Янаев ждет ответ на свой запрос отправиться врачом-добровольцем в Украину, его организация продолжает отправлять медицинскую гуманитарную помощь от одноразовых шприцов и стерильных перчаток до инструментов для проведения лапароскопических операций. Гуманитарную помощь собирают даже те американцы, которые еще недавно представления не имели, где находится Украина. Когда я пришла на работу, я спросила у нашего шефа Пола, что это такое. Ведь я даже не знала, как выглядит украинский флаг И Он мне объяснил, что решил таким образом показать всем, что украинцы не одни, что американцы тоже за них переживают. Городок, в котором живет Сьюзен, находится в Лонг-Айленде, в 60 километрах от Нью-Йорка. Это такая обычная американская глубинка. Здесь тоже обсуждают ситуацию в Украине. Я считаю, что такие события, как война в Украине, это мировая трагедия, как, например, теракт 11 сентября или пандемия коронавируса. Поэтому люди в самых отдаленных уголках взволнованы и стараются как-то помочь. Но очень важно сказать, что мы сейчас призываем всех внимательно относиться к тем организациям, которые собирают деньги, чтобы не наткнуться на мошенников. Поддержкой Украины в США занимаются и на самом высоком уровне. На этой неделе президент Байден подписал бюджетный план, в котором предусмотрены 13 миллиардов долларов помощи Киеву. За последние несколько недель мы предоставили 300 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи людям в Украине и соседних странах. Десятки тысяч тонн продовольствия, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. И мы также будем поддерживать экономику Украины прямой финансовой помощью. Правда, к некоторым заявлениям хозяина Белого дома есть вопросы. Например, в понедельник Байден написал в Твиттере, что Америка ждет беженцев из Украины с распростертыми объятиями. Это цитата. На деле все не так многообещающе. Он сказал, что принят беженцев с объятиями, но не объяснил, как эти беженцы могут сюда попасть, чтобы он их смог объять. В этом вся проблема. На сегодняшний день ничего нету конкретного. Как беженцы могут сюда заехать? Это на сегодняшний день информация такая, что администрация, да, рассматривает разные варианты, разные программы. И, скорее всего, что-то будет в будущем, в бли в близком будущем. Но, может быть, будет, что называется, гуманитарный пароль. Это... Программа, по которой, скажем, в прошлом году запустили а а а афганцев, где-то 70 тысяч афганцев запустили по этой программе. Может быть, э будет программа беженцев, типа такой, как после развала Советского Союза в 89 году. Украина уже покинули 3 миллиона жителей. В основном едут в Польшу. В США оттуда попасть непросто. А на сегодняшний день единственный вариант – это пытаться, к сожалению, аппотментов не так много. Все уже забито в Польше и в других странах, но въехали по какой-то визе, можно просить политубежище, находясь на территории Америки. Чуть проще гражданам Украины, которые во время конфликта оказались на территории США, они могут получить право остаться в Америке. место для всей нью-йоркской эмиграции с постсоветского пространства – ресторан «Русский самовар». Здесь 35 лет находили общий язык иммигранты из всех стран бывшего СССР. За последние дни все изменилось. Придем, сожжем ресторан, убьем вас, убьем всех. Нас называют фашистами и нацистами раз пять в день. Причем к телефону подходят мои девочки, которые у нас работают из Украины. У меня тут вся моя самоварная семья наполовину из Украины. Мои музыканты все из Украины, Наш, наше сердцебиение, понимаешь. Но мои девочки, да, попросили у меня, чтобы я наняла секьюрити на время. Есть те, кто из лучших побуждений рекомендует принять меры. Но вместо русского самовара какой-нибудь украинский <связычных> Управляющий рестораном Влада Фон Шац менять название не собирается. Русский самовар в американской прессе главная иллюстрация агрессии по отношению к русскоязычному населению Америки. О нем рассказывают на CNN, Fox News и десятках других медиа. Hello, hello. Hello, okay, никогда не кончится. Мне кажется, что те люди. Извините, ребят. I'm, I'm so мы решили, что мы сделали такой music for Ukraine, музыка для Украины, и мы собрали довольно много денег. И эти деньги пойдут Андрею Солоденко, который у нас много лет работает. У него убили племянницу, у него трое детей. Им нужна помощь. Uh, у Валеры, который играет на скрипке, жмут, у него маму нужно перевозить, она одна. Мы, мы, мы эти деньги конкретно отдаем в руки, они посылают эти деньги туда. Недалеко от русского самовара на Таймсквер сквер продолжаются акции в поддержку Украины. Почти все символы Нью-Йорка в эти дни в цветах украинского флага. Лиза Каймин, Артем Пугаченко, Семен Лобачев, RTVI, Нью-Йорк. Сейчас ненадолго прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами на канале РТВА. Это новые итоги на RTVI. В Нью-Йорке с вами Гарри Книгницкий и Лиза Каймин. Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордных 20%. Как говорится в сообщении регулятора, в конце февраля ставку резко подняли, цитата, «для поддержания финансовой стабильности и предотвращения неконтролируемого роста цен». Как отметили в ЦБ, сейчас российская экономика входит в фазу масштабной перестройки. Из-за этого ускорится рост инфляции. Однако политика Банка России создаст условия для адаптации экономики, отмечается в сообщении. И в 2024 году, полагает ЦБ, инфляция вернется к отметке в 4%. Хотя ранее регулятор прогнозировал достижение этого показателя к концу нынешнего года. Сегодня же президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиулину на должность главы Центробанка. Сама она сегодня в своем выступлении рассказала о частичном возобновлении торгов на московской бирже. С понедельника, по ее словам, откроются торги облигациями федерального займа. Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. ВВП в ближайшие кварталы снизится. Новый макроэкономический прогноз мы планируем представить на опорном заседании в апреле. Несмотря на действия Центробанка в середине марта, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России достигла 12,5%. А по подсчетам Росстата с 26 февраля недельная инфляция уже дважды превышала 2%. Агентство Интерфакс отмечало, что это максимум с 1998 года. Росавиация разрешила входящий в аэрофлот компании «Атехникс» обслуживать самолеты иностранного производства с российской регистрацией. В сообщении авиакомпании говорится, что это поможет обеспечить летную годность воздушного флота. Напомню, в конце февраля из-за боевых действий в Украине, по версии Кремля это спецоперация, а большинство стран мира называет это «войной», «Боинг» и «Аэрбас» сняли с техобслуживания лайнера своего производства, находящиеся в собственности у российских перевозчиков. Кроме того, у них потребовали вернуть самолеты, взятые в лизинг. Учитывая, что по данным Минтранса, большинство самолетов в России иностранные, авиакомпаниям пришлось приостановить полеты за рубеж, в том числе из-за угрозы ареста лайнеров. На этом фоне уральские авиалинии заявили, цитаты, что «смогут безопасно летать только в пределах двух-трех месяцев». Сейчас на заграничные рейсы авиакомпании планируют ставить российский сухой «Суперджет-100». Однако и он на 70% состоит из импортных комплектующих. О проблемах авиаотрасли в сюжете «РТВА». Улететь из России становится сложнее, число рейсов сокращается, аэропорт Шереметьева закрыл несколько терминалов, а цены по некоторым направлениям выросли в 5, а то и 10 раз. Рейс из Москвы в Стамбул эконом-класса стоит от 100 тысяч рублей, это около тысячи долларов. Из-за спецоперации Росавиация продлила запрет полетов до 26 марта в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Илисты. В общем, почти весь юг страны. В тот регион можно добраться только через Сочи, Волгоград, Минеральные воды и Ставрополь. Авиаотрасль под тяжестью санкций оказалась в труднейшем положении. Две корпорации, без которых немыслимые полеты, Boeing и Airbus, отказались обслуживать российские лайнеры и потребовали вернуть суда, которые находятся в лизинге, и приостановили техническое обслуживание. Сейчас в России, по данным Минтранса, эксплуатируется 1367 самолетов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах. Наиболее массовых в России – это самолеты Boeing 737-800, то есть семейство N NG, и самолеты Аэробус А320 со старыми двигателями CFM-56. Это технологии, которые были заложены условно говоря, во второй половине 80-х, отчасти в начале 90-х годов. Ничего неподъемного для российских компаний здесь нет. То есть это не космические, в кавычках, технологии, не технологии будущего. Разобраться в этих решениях и должным образом поддерживать их российские инженеры вполне могут. У национального перевозчика аэрофлота в парке всего 9 самолетов, произведенных в России, остальные 176 иностранные. У с 7 отечественных бортов нет вообще. У компании «Россия» 67 российских самолетов, то есть чуть больше половины их флота. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил в засилии импорта своего бывшего коллегу в правительстве Медведева, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который тогда курировал авиацию. А сегодня, будучи главой Международной шахматной федерации, выступил за мирное урегулирование конфликта в Украине. Аркаша, голубь ты наш. Ты лучше ответь, почему при твоем кураторстве Минтрансом и Аэрофлотом вы противились закупке российских самолетов и подсадили нас всех на Боинге и Аэрбасы. Ты чем тогда думал, миротворец? Сначала многие понадеялись на детали из Китая, но чиновник росавиации Валерий Кудинов заявил, что Пекин этого делать не собирается. И по данным газета Коммерсант был уволен. В уральских авиалиниях заявили, что безопасных полетов хватит на 2-3 месяца, а дальше лайнеры нужно ремонтировать. Сегодня уже там мы видели ряд действий, которые выполняются с воздушными судами, которые уже нарушают установленные производителем техрегламенты. И это, конечно, не может не беспокоить. Происходит удаление старого номера самолета регистрационного путем механической обработки. Ну, то есть его шлифуют просто, а это запрещено. Там химия же смывается. Сначала нужно будет все-таки решать проблему, отказываясь ни в коем случае не от безопасности полета, а именно от вот таких популистских составляющих деятельности гражданской авиации. То есть самолеты должны быть в первую очередь там, где наземным транспортом либо вовсе невозможно, либо очень долго и дорого. Так что вот эта трансформация должна произойти быстрее, чем возникнут риски безопасности полетов. Эксперты предсказывают каннибализацию парка, когда с самолета снимаются детали и переставляются на другие. Но такое тоже долго не протянет. Даже после снятия санкций страна рискует остаться вообще без лайнеров. Импортозамещение деталей активно продвигалось еще после Крыма в 2014 Но, к примеру, российский Суперджет по-прежнему состоит на 70% из импортных запчастей. Как и перспективный МС-21 тоже не может без заграницы. Кстати, его серийное производство должно было начаться как раз в этом году. С МС-21, с учетом того, что нужно завершить импортозамещение по всем системам, через полтора года импортозамещенный самолет мы не получим. Но когда у нас будет импортозамещенный самолет, именно за счет того, что трудоемкость по МС-21 будет другая, мы гораздо быстрее сможем и дешевле построить нужное количество этих самолетов. Сегодня из России можно улететь напрямую только в 15 стран. Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка. Также в Россию и из нее летают ряд зарубежных авиакомпаний. Сербская Air Serbia, белорусская Белавия, Air Arabia из ОАЭ, армянские Армения и Fly One Армения, а также катарская Катар Airways. Рейсы в Россию и из нее могут осуществлять только нероссийские компании. Но помимо пассажирских перевозок, трудности теперь и у грузовой авиации. А это в итоге грозит сбоем поставок товаров. 17 марта крупнейшая в России авиагруппа «Волга-Днепр» резко сократила число полетов. На этой неделе два рейса совершила только одна из пяти ее дочерних структур. Хотя до ограничений «Волга-Днепр» выполняла несколько десятков рейсов в день. По информации нашего канала, пилотов уже начали увольнять, а устроиться на новое место работы – в. Зарубежные грузовые перевозчики, им мешает российское гражданство. Это были новые итоги в американской студии RTVI. С вами были Гарик Книгницкий и Лиза Каймин. После паузы мы продолжим эфир из Нью-Йорка. Берегите себя и до встречи.